Ну что, привет девчонки и мальчишки, а также их родители И также привет вам, тролли, гоблины Но у меня к вам теперь есть другое название Я вас не буду называть ни тролли, ни гоблины, ни всякие там хуйпуталы Я вас буду называть ЭТО Вы по жизни ЭТО Я не знаю, кто вас в жизни в этой обидел Но на самом деле, ребят, попробуйте сделать в жизни кому-то просто хорошее Просто так Пройдите по улице, помогите там бездомному соседу по квартире. Просто сделайте доброе дело, не ждите в ответ отдачу. У меня... Фу... Так, так, так, так, сейчас я вам еще поддам, чтобы вам для затравочки вот этим это было. У меня сейчас ситуация говно полная. И вы пытаетесь мне вчера буквально написали в WhatsApp, написала мне это. Здорово, лысое хуйло Я даже не стал ему отвечать Я его просто заблокировал С такими вопросами ко мне обращаться даже не стоит Вы сразу идете в мусор Вы такие, как вы, это Ну, так вам сказать Чтобы вас не обидеть Бывает, грязь под ногтями собирается И вот эту грязь я собираю Или обстригаю ногти и выкидываю Поэтому вы меня ничем не пытаетесь принизить, унизить а, в плане криптовалюты у вас мозгов не хватит никогда в этой жизни самому это все раскрутить и понять как это зарабатывается в интернете не вкладывая даже денег туда а я зарабатывал и жил этот момент до сегодняшнего момента, сегодня 26 августа у меня сейчас оператор, И кстати по поводу оператора он будет у меня ведущий Пару-тройку роликов, может быть Не судите строго Адекватные люди меня поймут И... Стоп, что? Пока. А? Как у вас дела вообще? Рассказывайте ну, Честно, ребята Я говорю информацию для адекватных людей А не для этого Для адекватных людей, говорю Ситуация у меня сейчас патовая Патовая в плане того, что у меня осталось буквально 6 дней, я или улечу с Таиланда, или сяду в тюрьму. То есть я пойду 3 числа сдаваться в полицию. Официально приду, скажу, я не могу оплатить визу, я не могу вылететь из страны, потому что у меня финансы сейчас, криптовалюты, рынок очень просел. И кто бы не пытался, еще раз говорю, писать из той категории это а, сразу будет удаляться все комментарии ваши я еще раз могу вам повторить вас в жизни кто-то обидел очень сильно обидел и вы обижены на весь мир попробуйте отпустить эту ситуацию и быть более добрее в этой жизни а, не надо свое говно вы свое говно пытаетесь изрыгать не тем местом которым обычные люди это говно изрыгают фекалию нормальные люди фекалии изрыгают пятой точкой а вы пытаетесь свои фекалии изрыгать ртом которым вы едите поэтому ваши фекалии мне не интересны не интересны а, моим людям которые приезжают ко мне в гости а, с кем мы сидим и кстати вот это которая приезжала в москву встречалась с ребятами в москве не буду называть имен но они знают а, что это приезжала в москву когда был чемпионат мира по футболу и пыталась настроить ребят ребята посмотрели на сущность этого и поняли и сделали свои выводы что человек больной в первую очередь вам нужен доктор или хороший друг который вам поможет и объяснит что у вас с головой немножко не в порядке так что Ролик, может быть, будет короткий, для кого-то непонятный. Кому-то, если будет непонятно, пишите мне в WhatsApp. Мои контакты есть под видео. Кто захочет оказать мне материальную помощь, опять же, контакты под видео. Также оставлю контакты под видео тайской карты, чтобы кто в Таиланде поддерживает меня, со мной как бы ну, на одной волне двигается, оставлю все контакты. Пожалуйста, я готов принять помощь от любого Кнопочка пока со мной Кнопочку я никому не отдам Что еще сказать вам? Оператор, у вас есть вопросы? Ну, вопросов у меня нет Просто такие люди, я считаю, что... Просто у них, наверное, своя жизнь неинтересна И они слишком много сил вкладывают в чужую жизнь Но это странно Хотя бы, Ну, я считаю, мере, что это странно. больные люди. Да. Больные люди, поэтому говорю, что больные люди, попробуйте, если вас в жизни обидели, кто-то, чем-то, когда-то, попробуйте стать добрее. Просто сделайте добро. Сделайте добро просто так, не ожидая отдачи. И вам это вернется вдвойне. А то, что вы пытаетесь сделать мне говно, пытаетесь какую-то там пакость меня, как-то меня подздеть, ущипнуть, то поверьте, мне на вас... Так, как два пальца об асфальт ударить я так скажу мягко потому что девочка молодая оператор и весоведущая ну она будет в кадре уже в другом видео рассказывать именно о этом месте где, о замечательном месте кстати мы, мы приехали на пляж воен приехали с ее мамой с ее маминой подругой и с молодым человеком так что опять же всякие гадости и пакости в адрес вот именно этой моей соведущей временной ну, будут просто удаляться чтобы даже соведущая не успела почитать ваши гадости потому что я в любом случае считаю ваше говно, которое вы пытаетесь изрыгать что еще я могу вам сказать такого интересного ну, будьте добрей будьте просто добрыми людьми Говна в мире хватает Не надо быть злым Злым мы бываем Мы можем быть злыми всегда Но надо быть добрей. В принципе Еще раз говорю, мне сказать больше вам нечего Девчонки и мальчишки А также их родители Кто хочет помочь мне в данной ситуации В данный момент, который у меня сложилось Все контакты в плане помощи Я оставлю Под видео Пожалуйста, переходите Яндекс, Киви, кошелек, тайские реквизиты. То есть, кто сможет, чем поможет, буду всем благодарен. Все верну сполна, чем поможете мне. Так что, всем пока и смотрите следующее видео с моей новой ведущей. Давай опять. Опа.